А вы кодирую с вами Кодик. Недавно я снимал видеоролик про Rooftops 2, релиз которого был перенесен на сентябрь, из-за чего я, конечно, расстроился. Но произошло это из-за нового мода от Spi, который представляет из себя захват и оборону точек. Все легко и просто, поэтому он был сделан за месяц. Если честно, у меня уже был доступ до этой модификации, ибо я был бета-тестером. Но поскольку спи просил не сливать геймплей никуда, в этом видео будет первый взгляд на эту мини-игру. Приятного просмотра. Поехали. Примерно вот так выглядит меню. То есть, э, смотрим Conquest Maps, это именно карты. Basic, это ничего здесь показывать не буду, это просто, скажем, можно так сказать, лайаут. На котором просто показывается, как это все работает. А, настройки, ну, они для всех одинаковые, но все же. А, время. Сколько будет длиться, по 10 минут, сколько максимум поинтов может быть у команды. Ну, пусть будет 300. И сколько максимум может быть ботов. У каждой из команд. А, пусть будет 15. Все, можно приступать. Нажимаем на PlayMap. Да. Загружается наша карта. И можно выбрать, за кого мы будем играть. Конечно же, будем играть до Сасовицев. Убираем Б, да? потому что это единственное место спавна, где сейчас наши находится. И можно рашить, скажем так. Уже вижу место, с которого буду стрелять. А, как вы понимаете, на... там, где красный флаг спавнится террориста, там, где наш флаг такой черный, черный с этим гербом нашим, там будем спа... спавниться мы. Наша цель захватить все эти точки. По-быстрому главное сюда добежать. Главное сюда добежать, чтобы сюда прибежали мои боты. Баты, а вы почему сюда не идете? Я бы настоятельно рекомендовал вам идти сюда. Итак, все, начало захватывание. Это значит, что мои боты отсюда никуда не денутся. Я уже знаю, как это работает, потому что я был в бета-тестировании этого мода, еще на стадии разработки. Спи просил никуда не сливать. Я уже хотел об этом видеоролик снять, но он попросил никуда ничего не сливать. Поэтому сорян. Все, начался захват, ага, и взорвалась машина. Прикольно. Спавнимся на А. И смотрим, где еще враги. Ё-моё! Кажется, я понял, где они. Кажется, я понял, где они. Не надо, не надо. А что за аптечка? Так, как она работает? Как она работает? А, я сам нее оригенич, что ли? Прикольно. Ладно. Их тут в любом случае очень много, мне их всех не перебить, поэтому целится, скажем так, точно в голову. Го. Не совсем точно вышло, но я думаю, вы поняли, о чем я. То есть, фактически, у них только две точки осталось. Это Е и вот вот. Все, мы их зажали. Встаем где-нибудь в уголочек. Ага, еще бить мне несколько хватало. И можем, и можем захватывать. В принципе, все, здесь уже вся наша тьма, все наши 15 человек, и все, то есть мы победили. Им больше негде заспауниться, флажочек поднимается до конца, и это ГГВП. Вот наша статистика, 46 кило. Показывать, какие я играю за террористов, думаю, не надо, потому что это все тоже, просто у нас будут другие скины и другое место спавна. Предлагаю перейти к следующей карте. Новая карта. Зайдём, почему бы и нет за террористов. Пи-90, а, окей, давайте. Спавним СМГ. Да. Мне почему-то эта карта напомнила карту с э, будущего Ростопс 2, который должен был выйти уже через 2 месяца, но спи решил э, над нами немножко прикольнуться и перенести анонс на 3 месяца. Ну, это его право, конечно, но я уже ожидал... Я уже хотел сделать по нему летсплей, это так и печально. Возможно, я даже стримить этот мод буду. все таки новинка как-никак. Спрос хоть какой-то будет. Может, даже спин зайдет на стрим. Поэтому обязательно подпишитесь с колокольчиком, чтобы все услышать. И увидеть. Самое интересное, что они оттуда бегут туда. То есть они пытаются нашу базу захватить, я так понимаю. Но мы им это не позволим сделать. Господи, он перепутал своего с врагом. Так, постою пока возле аптечки, пока мы захватываем базу, потому что со здоровьем у меня не все так хорошо. Можно на М? Нет, нельзя. На тап, на тап. Нажимаем, смотрим на карту. Нам еще нужно захватить Е e и что это? И F походу. Но ничего страшного, они все равно идут с Е, поэтому сейчас нужно убивать их именно с Е. Они пытаются наступить на нас, а у них ничего не получится, потому что я иду именно пролом. Против мистера Годика шутки плохи. Что это сейчас было? -мо, не убивай. Динафий. Ого. Посмотрите на мой счетчик. Пожалуйста. И Ц тоже захватывает, -мо, надо выручать, надо выручать наших. А, тут стенка невидимая. Вот это плохо. Не стреляй в меня. Не стреляй в меня. Серьезно? Ладно. Немножечко странно вышло, что мы уже вот практически выиграли, а в итоге у нас почти все карты у нас забрали. Значит, быстро бежим надо, да? потому что я вообще не понял, как мы ее сейчас потеряли. Все было прекрасно и тут на тебе. Ага, вы еще на тут. Не, на ту я вас не пущу, вы уши из... за. Куда ты побежал? Боже, что с. Что с моими ботами не так, господи? б твою мать! Тихо-тихо-тихо-тихо. тихо пожалуйста, пацаны, помогайте, вручайся. Прекрасно. Захват пошел. Э, что еще? С. ЦЦ. Они стоят на С. Тихо. Пожалуйста, не надо. Ну, стоят или один чел стоит. Тут, конечно, разные вещи. Я, пожалуй, тоже здесь постою один. Так будет безопасно. А, тут ко мне двигаются, я понял. Я понял. Я бы хотел узнать, откуда вы, господа, потому что я не совсем понял, откуда вы пришли отсюда. Как можно в спину. В принципе, все равно, а вы уже знаете, что я здесь. Ну да, ну да. Помочь не хотите? Я тут притаился, вы меня тут не найдете. Ну да. Так это свои, это хорошо. Но откуда вы побе... Вы серьезно, да? То есть не хотите там надо я побежать? Правильно, правильно. Зачем? Ну ладно, у нас осталось в случае одна минута. И за эту одну минуту нужно сделать максимально всего хорошего. Ну насколько я понимаю, у кого будет больше захваченных точек, тот и победил твою мать, где мои боты? Где мои боты? Мы нашу точку теряем. Давай, давай, давай, быстрее, быстрее, быстрее. 30 секунд. Так, это свои, это хорошо. Это тоже свои, это тоже прекрасно. В итоге мы сейчас захватим эти точки. И у нас будет их, походу, три. Ну Там еще наше вот Е захватывает. Это хорошо, это молодцы. Я вас не подпущу. Можете даже не мечтать об этом. Все, время закончилось. И мы победили. Я, честно говоря, не очень понял как. Ну ладно, допустим. Допустим, мы победили. Это хорошо. Всё, с меня на сегодня хватит, больше играть не хочу. В целом, мод мне очень понравился. Спи, как всегда, молодец. Конечно, хотелось поиграть и вдвоем, то бишь с другом, но поскольку это невозможно реализовать в колде, просто скажу, спи, огромное спасибо за такой классный мод. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. адиас!